Приветствую вас, меня зовут Екатерина Кровец, я эксперт в сфере продвижения бизнеса и профессиональных продаж. Добрый день, меня зовут Ирина. Всем добрый день. Всем привет, кто меня смотрит, меня Артем зовут. Добрый вечер, меня зовут Тавлет Пай, я директор компании Smart Energy Service. Я развила три проекта, которые планировала развиться. У меня появился, появился ресурс, который был заложен в моем планировании. Каждый день новый урок, каждый день новый вызов. Большую роль в моей работе сыграла работа с коучером. В итоге я никогда уже не буду прежней. И это благодаря этому марафону. По своим целям у меня есть результат. На самом деле результат поменялся в лучшую сторону. Заметно в процентном соотношении где-то процентов 60-70 своей цели я выполнил. И дальше, и дальше больше, безусловно. Инструменты, понимание и видение у меня уже есть благодаря этому марафону непосредственно. Система знаний, которая дает марафон, она просто уникальна. Я такого не встречал, хотя проходил многие коучинги. Система знаний действительно, она очень ценная. Уроки выстроены так, что вы не сольетесь и дойдете до конца. Очень уроки интересные, очень продуктивные. На марафон идти следует людям абсолютно любых возрастов, любых положений, материальных, там, духовных или физических. да, Потому что марафон – это про достижения и про цели. Именно цели самые разные, то есть не только финансовые. В марафоне люди ставят перед собой различные цели, достигают и идут к ним. Самое главное, наверное, то, что есть в марафоне – это люди, это, получается, поддержка коучей и это система уроков, которая выстроена на основе определенных знаний. Очень классный нетворкинг, очень люди все классные, осознанные, все позитивные, добрые, дружелюбные. Этим мне тоже очень сильно морафон понравился. Благодаря морафонам я стал более успешным, начал развивать свой бизнес, научился определять цель, свою миссию, свойство жизни, поддерживать ресурсные состояния, мотивировать себя и других, благодарить людей, поддерживать. Помощи. Мой коуч была Алена Романишина. Алена всегда поддерживала меня. Если я не выполняла задание, она ну, напоминала мне и говорила, что ты точно сможешь, сделай. Сделай подробнее, объясни как это, что ты уже сделала для того, чтобы это произошло. Огромное спасибо поддержке, которая была в марафоне. Огромное спасибо всем участникам, которые размещали свои посты. Я рекомендую вам этот марафон, если вы хотите сделать настоящий прорыв. Если вы хотите полтора месяца удивить своему развитию, своему интенсивному включению в вашу жизнь, достижению целей. И эти цели достигаются. Нам рассказывают, какими нам нужно быть, как нам нужно развиваться и в каком направлении двигаться, чтобы наших целей добиться. Поэтому я всем искренне желаю и настоятельно рекомендую участвовать в марафоне. Поверьте, вы не пожалеете. После марафона я буду применять полученные знания на практике, не останавливаться на достойном, добиваться а поставленные цели. Я приглашаю своих близких, родственников и коллег, друзей, партнерки, кто смотрит это видео. Спасибо за внимание. Желаю всем успехов и удачи, в достижений в поставленных целей, процветания и благополучия за общение, которое есть в этом марафоне, за соцсеть, за а, группу единомышленников, за обратную связь, за поддержку участников. Большое-большое спасибо. Я очень рекомендую для тех, кто сейчас только узнает, для тех, кто что-то думает, вступать в марафон. Спасибо огромное. Буду с радостью участвовать снова и снова. До встречи на главном мероприятии. Все, спасибо всем большое за внимание, добивайтесь своих целей, всем счастья, позитива и нескончаемого потока энергии.